Двое выпускников КФУ изъявили желание служить в научной роте. Они были назначены одними из первых на прохождение службы в военно-инновационный технополис ЭРА, который является базовым элементом новой эффективной модели взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. Ребята, наши выпускники, вот а, два человека значит, на сегодняшний день у нас отправлены. А, это Фахруддинов Эмиль Артурович, 60, 96 -го года рождения выпускник ВМК, бакалавриат 4 курс, и Крицков Константин Алексеевич, 96-го года рождения, выпускник Института физики. Концепция создания «Технополиса» была утверждена еще 18 декабря 2017 года. Открытие запланировано на 1 сентября 2018. Вся деятельность «Эры» будет осуществляться по двум направлениям – наука и образование и передовые технологии и инновации. Технополис будут привлекать молодых ученых, аспирантов, специалистов предприятия оборонно-промышленного комплекса, курсантов и студентов. Ребята, которые сейчас у нас призваны, два человека, это вот наши ребята, которые, вот а, это институт физики в основном, они а, будут а, там новые специализации, специализация робототехника, то есть новые разработки вот в этой области, то есть они вот а, как раз по этой специальности будут... А, Заниматься вот этой вот научной а, деятельностью. Мы желаем успехов нашим выпускникам, а также прорывов и научных открытий на службе. Артем Тупичкин, Динара Хисамова, Универньюз.